Дурак куку, -ку, что ли? Ну где я могла оставить обручальное кольцо? Где? У любовника на тумбочке! Толя, как тебе не стыдно! Да хочешь знать, так у него вообще нет тумбочки!